Шел на коленях и жгли его звезды погон. И гравий хрустел, как кора на поленях, Когда ее гложет огонь. Пять свежих могил, пять крестов одноликих По струнке, как воинский строй. Пять судеб, пять жизней, запаянных в цинке, И он между ними шестой, и он между ними шестой. За то, что не умер я в той рукопашной, У той безымянной реки. За то, что я числюсь живым, а не павшим Простите меня, мужики Матерый дизайнер с обветренной кожей Под цвет обожженной брони Стоял у могил с дрожью на руки лицо уронил, На руки лицо уронил. Рыдал неумело, Рыдал некрасиво, Впервые неся этот груз, Но грозно за ним Поднималась Россия, Святая, суровая Русь. Полки и дружины, Князья, воеводы, Дивизии Курской дуги. Афганские роды. Чеченские взводы вставали из братских могил, Вставали из братских могил, полки и дружи, князья воеводы дивизии Курской дуги. Афганские роты, чеченские взводы Вставали из братских могил, Вставали живые во всех поколениях Навек победившие тлен. Последние метры он шел на коленях, И Русь Поднималась с колен. Последние метры он шел на коленях, И Русь поднималась с колен.